добрый вечер добрый вечер дорогие друзья спасибо я вижу знакомые лица здравствуй Катя здравствуй Кирилл давно не виделись так кого я еще вижу из наших Ага. здравствуйте Иван Михайлович здравствуй Лиза Андрюша Романенко это пока все наши ну что сколько нас? У нас тьмы тьмы тьмы ну что начнем Юля Сазанова приветствую. Это пока нас тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, у нас, читает, 14 наших гостей. Ну что же, ладно. О, хорошо, Анна Полазева, спасибо большое, что вы ответили. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Владимировна Колесникова. Я декан факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования Российской академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при, президентской, при президенте Российской Федерации Или, как мы скромно себя называем, президентская академия Значит, спасибо большое всем тем, кто Сегодня в этот замечательный, теплый, недождливый вечер Отбросил все свои дела и заботы Забыв о сессии, я имею в виду своих студентов, и забыв, или не знаю, устал от сдачи бесконечных единодетельных экзаменов, наши абитуриенты, и их родители, нашли возможность, нашли часочек для того, чтобы провести его с нами. Вы попали к нам на день открытых дверей. Условно говоря, день открытых дверей, потому что вот уже этот аксиомарон он уже приелся, и я уже вот не делаю так, потому что эти открытые двери мы делаем онлайн, уже начиная с момента э, этой самой несчастной противной эпидемии коронавируса. Что такое, что такое Институт бизнеса и делового администрирования Российской президентской академии? Это бизнес-школа, это университетская бизнес-школа. Бизнес-школа номер один на российских просторах и вообще на просторах СНГ. Что такое бизнес-школа номер один? Это означает, что мы, наша бизнес-школа, наш вуз, который называет себя, позиционирует себя как бизнес-школа, является, является лауреатом. Нет, наверное, применительно к аккредитациям такое слово не совсем уместно. Но, в общем, мы единственные на этом пространстве, кто имеет самые престижные международные аккредитации в этой области, в области бизнес-образования. В частности, аккредитацию университетских бизнес-школ. Это мировая аккредитация, аккредитация мирового уровня. И несмотря на все временные трудности, которые сейчас мы, так сказать, переживаем в связи с геополитической ситуацией, эту аккредитацию нас никто не вправе отнять, и мы еще раз являемся не только единственными, но и первыми, даже когда мы будем не единственными, первыми мы все равно останемся на всю оставшуюся жизнь, как Юрий Гагарин, понимаете, который был первым космонавтом первым космонавтом. После него было очень много космонавтов, но Юрий Гагарин остался Юрием Гагарином. И в этом смысле и БДА, Институт бизнеса делового администрированный или Институт бизнес-стадис, АБС, как мы себя называем на, так сказать, англосаксонский манер, останется таковой на все оставшиеся на все последующие времена. На все последующие времена. Вот тот факт, что мы являемся бизнес-школой, привносит Существенную специфику в то образовании, которое получают наши студенты. Несколько слов я скажу, вот таких вот как бы поясняющих и комментирующих. Вот буквально до последнего, может быть, десятилетия под бизнес-образованием понималось то, что на нашем, в наших широтах называется дополнительное профессиональное образование. Это то, что называется программы MBA, Executive MBA и так далее. Но в последние годы это бизнес-образование, ну как бы спускается вниз по этой образовательной листинке. Почему? Ну, в общем, по вполне понятным причинам. Потому что пока люди молодые, пока мозги у них гибкие, Легче сформировать определенные видения, легче сформировать определенную стилистику мышления, легче сформировать ну, способности, без которых в бизнесе и в менеджменте, ну в общем-то и в современной жизни не обойтись, но в бизнесе и в управлении тем более. И поэтому, несмотря на то, что мы даем Первую ступень, вот вы на факультет международного бизнеса, делового администрирования, это факультет высшего образования, мы даем бизнес-образование. Это одна из осей координат в той системе, в которой мы реализуем наши образовательные программы. Другая ось в этой системе координат, ось Y и ось X, это наша международность. Если наши уважаемые абитуриенты и их родители взяли на себя труд и поблуждали по нашим сайтам, то, может быть, обратили внимание, что в свое время, а именно уже больше, уже сколько, уже 35 лет назад, страшно подумать, 35 лет назад мы стартовали как школа международного бизнеса МГИМО со всеми вытекающими последствиями. ГИМОНа в Советском Союзе был единственным вузом, который, так сказать, был ориентирован на международные контакты, на международные связи, ну, и вообще на международность. И вот мы стартовали как школа международного бизнеса ГИМОНа. И это была одна из, первых, одна из трех бизнес-школ, которые образовались на постсоветском пространстве. Одна из трех. Вот две другие были созданы по скажем так, по партийно-государственному заданию, потому что жизнь менялась, надо было как-то реагировать на вызовы. А вот наша ШМБ, Школа международного бизнеса МГИМО, возникла в результате частной инициативы совершенно конкретных людей, один из которых наш нынешний директор Сергей Павлович Мисаин, который является сегодня президентом Российской Ассоциации Бизнес-Образования, занимает достаточно ключевые и значимые посты в, так сказать, международном пространстве. Да, так вот, значит, вот эти молодые люди развили такую активность, которую МГИМО, будучи консервативным вузом и очень регламентированным, и очень режимным вузом, не смогли, так сказать, пережить. И поэтому эти молодые ребята, которые организовали школу международного бизнеса, по приглашению ректора тогдашней Академии народного хозяйства великого экономиста Абела Герзовича Аганбегяна перешли под крышу, в хорошем смысле этого слова, под крышу Академии. И это дало нам третью, так сказать, координату в нашей системе. Итак, бизнес-образование, международность. Я сейчас скажу, в чем наша международность выражается. И ту, так сказать, составляющую, которую... При привнесло наше членство, наше бытие в стенах Академии. В стенах Академии мы как бы акцентировали в дополнение к прочим другим своим, так сказать, особенностям, сделали, фокусировались на подготовке именно управленческих кадров и именно высшего звена. Понятно, что не сразу в это звено, это звеночек проникает, но, по крайней мере, так сказать, горизонты и планки перед нашими, так сказать, студентами мы ставим соответствующие, достаточно высокие. Наша международность. По версии журнала «Эксперт» три года подряд мы являемся самым международным вузом России. Даже в сравнении с такими монстрами, как тоже МГИМО, как РУДН, то есть которые изначально были заточены на международные контакты, на обучение РУДН, на обучение большого количества иностранцев. Вот такого количества международных партнеров, как у нас, нет ни у кого. Вот мы маленький такой бутик, но ну, я имею в виду, в сравнении с, с образовательными монстрами, я имею в виду, институт бизнеса, делового администрирования. И тем не менее мы, у нас что такое, больше 90 партнеров. У нас 21 программа двойного диплома. У нас куча совершенно огромная обменных программ. Вы предвижу, так сказать, возможные вопросы, а что нынче, а теперь-то что? Отвечаю на этот вопрос. Во-первых, значит мы разделяем политику Евросоюза от политики отдельных конкретных университетов, которые возглавляются конкретными людьми. Да, конечно, кто-то из наших партнеров под еще раз давлением политической ситуации как бы приостановили, не ушли совсем, не отказались от нас, понимаете, потому что мы завоевали свою репутацию, нас знают во всем мире и наличие у нас аккредитации, вот этой самой, самой престижной аккредитации ССБ является как бы знаком качества, это маркер. Это орден. И это делает понятным для всех в мире уровень нашего образования. И поэтому с нами хотят общаться, с нами хотят дружить под давлением обстоятельств. Некоторые из контактов как бы поставлены на паузу, но некоторые тем не менее, так сказать, вполне себе продолжают развиваться. Я скажу так, что с момента начала специальной операции 30 наших студентов, около 30 наших студентов находились за рубежами нашей Родины, и у меня есть, так сказать, свидетели этому, сейчас извините, пожалуйста, и руководители университетов, где наши ребята были по обменным программам. Не сочли за труд написать в нашу администрацию, что не волнуйтесь за ваших ребят, все в порядке, мы помогаем, готовы оказывать всякую помощь, в том числе психологическую, в том числе и даже материальную в некоторых случаях, но это, так сказать, менее формально. В общем, жизнь продолжается. Наша международная, так сказать, деятельность естественным образом будет расширяться вероятно мы, так сказать, возьмем уже взяли на вооружение и другие направления, так мы были больше ориентированы исходно на запад но так исторически сложилось мы не отказываемся от запада, как и он от нас но тем не менее рассматриваем и восточные направления рассматриваем восточные направления и значит, школы бизнеса есть по всему миру и в том числе очень достойные школы бизнеса есть и в Арабских Эмиратах есть и в Индии есть и в Турции, есть и в Памератах я сказала, есть и в Латинской Америке, есть и в Южной Африке. Я не беру Центральную Африку, Африку, Африку. А есть вполне, так сказать, цивилизованные и адаптированные места. Это я заранее предваряю возможные вопросы, связанные с международностью. Вот. Итак, мы свое образование реализуем в системе координат международность. Бизнес-образование и ориентации на высокие позиции в бизнесе, но в том числе на открытие собственных, так сказать, дел, собственных предприятий, на развитие предпринимательства. Первому высшему образованию, вот через год мы будем набирать 30-й поток. В этом году будет 29-й набор на направление менеджмент, программа называется «Международный менеджмент». По-моему, будет 14 или 13 набор на направление управления персоналом. Программа называется управление человеческими ресурсами в международном бизнесе. И в этом году и в этом году мы открываем новую программу по направлению рекламы и связи с общественностью под названием управление восприятием двоеточия, интегрированные коммуникации в международном бизнесе. То есть когда я говорю, что мы древние бизнес-школы, это не означает, что мы вот такие прям уже все старые, что у нас нет огня, что у нас нет бодрости, что у нас нет идей. Мы та бизнес-школа, мы на самом деле единственная из тех трех бизнес-школ, которые начинались на постсоветском пространстве, единственная, которая не только выжила, не только развиваемся, не только побеждаем, не только берем разные новые высоты и планки, но и имеем долгоиграющие планы, долгосрочные планы, и имеем и ресурсы, и энергию для того, чтобы эти планы реализовывать. И вот три программы. три программы, которые позволят нам формировать, если хотите, из наших студентов, еще на стадии обучения, вполне себе такие дееспособные команды профессионалов, которые, скажем так, можно работодателям отдавать под ключ, или команды, которые полностью будут заточены и готовы для того, чтобы начинать собственные бизнесы, собственные стартапы. То есть тут будет и менеджер-стратег, и HR, который знает, как построить команду, как подобрать людей, как людей мотивировать, какую культуру создать. И у нас будет отныне, так сказать, специалист по маркетинговым коммуникациям, по рекламе, который будет знать, как продавать, так сказать, то, что будет создаваться этими командами. В чем особенность нашей новой программы? Реклама связи с общественностью. Вот тут позволю себе некое такое лирическое отступление. Опять, на постсоветском пространстве направление относительно новое. В Советском Союзе рекламе особенно не обучали. А чему было рекламировать? Летайте самолетами на А чем еще летать? Храните деньги в сберегательной кассе. А где их еще было сберегать? И поэтому, когда, значит, мы стали формировать, ну, мы, наша страна, Россия, я имею в виду, перешла к рынку, туда, конечно, вообще вот эти компетенции, навыки, связанные с продвижением продукта, товара, услуги, оказалось востребованным. И очень много на самом деле есть факультетов, которые готовят по этому направлению. Но что получилось? Что вот по этому направлению, это направление выбрали, ну, Супер творческие люди, для которых очень важна самореализация. Я не скрою, не соглашусь, это очень интересно. И вот у нас среди наших, так сказать, студентов, среди наших активистов тоже есть много людей, которые, не дайте мне собрать, Иван, кивните, по крайней мере, которые с удовольствием занимаются и продвижением, и маркетингом, и оформлением, и мерчами, промо-продукции и так далее. И это все хорошо. Но при этом, понимаете, вот в стране нужны люди, которые были бы, которые бы не только самореализовывались вот в этих творческих сферах, но и очень хорошо понимали бы бизнес. Бизнес-процессы, бизнес-функционалы различные, которые могли бы, разбираться в стратегии, которые должны были бы участвовать э, в разработке продукта, в его тестировании, в <coughs> его там и так далее, для того, чтобы интересы бизнеса от этого не страдали. То есть самореализация, но во имя интересов бизнеса. Или наоборот, интересы бизнеса благодаря самореализации. Я только один такой исторический пример приведу, который мне кажется очень такой яркий и наглядный. Вот если здесь есть родители наших студентов, они, может быть, помнят, как, какую блистательную рекламу делал Банк Империал. Банк Всемирной Истории, Банк Империал. Эти абсолютно гениальные ролики снимал, делал Тимур Бекмамбетов. Может быть, вы его знаете как режиссера фильмов дозоров. Да? Так вот, Банк Империал, ролики остались, Бекмамбетов остался. А Банк Империал давно рухнул. Вот, Чувствуете вот, наглядность этого примера, вернее так, очевидно парадоксальной ситуации, когда а, шикарная реклама, абсолютно великолепная реклама, но которая не учитывала, скажем так, бизнес интересов, который не тот же Бекмамбетов еще раз, ну, вероятно так и задание ему было поставлено не учили какие-то очень важные вещи, не, не понимали, может быть, специфики внешней среды, которые для м, успешного бизнеса, это первое, понимать внешнюю среду это первое условие успешного бизнеса. А может быть, вот вкладчики банка империал отдавали себе отчет, что если такие безумные деньги вбухивают в такие гениальные ролики, то стоит ли связывать свои, так сказать, свою судьбу с этим банком? И банк закончим плохо, а Тимур Бек, мампетов закончил хорошо, он еще не закончил. Да. Так вот, значит, мы, еще раз, мы даем вот такое вот комплексное образование, и со следующего года вот эта наша комплексность, и вот эта вот система координат трехосная выразится в том, что первые полтора года студенты всех трех направлений будут учиться по одинаково. Они получат азы бизнес-образования, азы бизнес-образования, то есть будут понимать внешнюю среду, внутреннюю среду, еще раз говорю, бизнес-процессы, будут понимать основные, еще раз, функции, функционалы, они будут в них, мы постараемся сформировать способность видеть картинку в целом. То есть не каждый свой кусочек отдельный, а видеть картинку в целом с тем, чтобы намечать перспективы, строить реалистичные планы, не просто понимать, а чувствовать эту самую среду, которая не просто вука, а уже баня среда, то есть она не просто турбулентная вот такая, она нервирует всех, так сказать, игроков рынка. Она делает нас всех нервными. Вот как в этих условиях сохраниться, как в этом условии, как в таких условиях ставить себе правильные задачи, намечать стратегии, отказываться от стратегии. Потому что стратегию наметили тут Бабах 24 февраля. Наметили стратегию, тут Бабах и ковид, понимаете? И вот все эти моменты предполагают определенную стилистику мышления, определенный тип личности определенные личностные качества, среди которых, вот сейчас мои студенты будут вздрагивать, среди которых доверие к себе, способность принимать самостоятельные решения, способность принимать на себя ответственность. И это, между прочим, тоже особенность бизнес-образования, акцент на личностное развитие. Акцент на личностное развитие. То есть не только понимать бизнес, но и себя понимать. Потому что если нет доверия к себе, то невозможно никакого самостоятельного решения принимать. И, значит, вот я в нескольких словах попыталась, чтобы не быть занудной, рассказать о нашей общей идеологии. И теперь я хочу отдать бразды правления нашему студенческому совету. Вот студенческий совет наш развернулся невероятным образом. Но я хочу напомнить. А что было у истоков этого студенческого совета? А вот наш студенческий совет такой, потому что он сформирован в бизнес-школе. И потому что мы отпустили наш студенческий совет. Делайте, ребята, что хотите. Так, иногда вот какие-то там, уж даже не в плане цензуры, а может быть в плане того, что самое весело с вами бывает иногда там пообсуждать какие-то вещи, понимаете? То есть я, если честно, я не знаю, кто нас слушает, все ли тут у нас друзья, или у нас тут есть какие-нибудь засланные казачки. Я горжусь, что у нас нет никого по воспитательной работе, потому что у нас есть самоорганизация. Вот наши студенты, наши студенты наш студенческий актив, если хотите, это даже это не зачаток, это, вполне, это ячейка гражданского общества. Когда ребята сами придумывают проект, они сами все делают. А мы только в деканате порой удивляемся. Мы говорим, что не забывайте нам сказать, куда они к нам приходят, когда им деньги нужны. Ну, иногда приходят, за ну, иногда мы их призываем для каких-то мозговых штурмов, понимаете? Не хочу сказать, что они живут своей жизнью. Это, конечно, я тоже, может быть, немножко преувеличила. Но, тем не менее, вот мы гордимся самостоятельностью и относительной автономии нашего студенческого совета. Что не мы им говорим, вот ребята, надо вот так вот. Они говорят, а вот мы бы хотели так. А мы говорим, да пожалуйста, да с удовольствием и так далее. И поэтому дальше я передаю слово Ивану Михайловичу Орлову. Это наш свежевыбранный председатель студенческого совета. А вы, Вань, распределитесь, пожалуйста, кто там чего будет говорить. Мы тут сидим в партизанских кустах, если чего подскажем, поможем. Пожалуйста, вам слово, товарищ Маузер. Спасибо. Итак, Ирина Владимировна, я вас благодарю за столь живописную речь, которую, я надеюсь, откликнется в сердцах наших будущих студентов, а на данный момент обитриентов. Спасибо. Ну что Спасибо. ж, перейдем к делу. Итак, ребят, я буду с вами честен, я буду откровенен. Давайте поговорим, что такое внеучебная жизнь, деятельность, вас не слышно. Валь, завис. Ваня завис. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так что же такое внеучебная деятельность? Вот, вот, вот, вот, вот, вот чудеса техники. Ну, подхватывайте тут совет. Кирилл. А можем подхватить, почему нет? Давай подхватим. А... Наверное, я расскажу не так складно, как это получается у все-таки. Председатель он не я, хотя <laughs> я являюсь и следующим членом совета. А, и да, студсовет это в первую очередь круто. А, здесь врать не буду. Для многих студсовет является социальным лифтом, профессиональным лифтом. А, проекты мы делаем не на уровне. там КВН посмеяться, побегать, пошутить что-нибудь подобное. Но почему? Много... Ну почему? Ну и, не и то есть уровень чуть повыше у нас, работаем над бизнес-акселераторами, работаем над грантовыми проектами, работаем над образовательными проектами большими, интенсивами, проектами, которые длятся целый год, включая там актив 1.0, актив 2.0. Это про серьезные вещи и тренировку своих собственных так называемых hard skills, то есть навыков, которыми вы будете оперировать во время работы. Более того, студсовет – классная, отличная площадка для прокачки, э, собственных знакомств, нетворкинга, э, по-другому говоря. То есть можно познакомиться с абсолютно волшебными, чудесными людьми, а, с которыми иначе, вот, возможно, жизнь бы вас не свела. Но вот есть такой замечательный э, студсовет, который вам в этом деле помогает. В общем, как-то так. Может быть, что-то есть у кого-то еще что добавить? Вот, например, у Андрея. Вот. Я, например, думаю, вот что. Сейчас, когда, когда Ваня к нам подключится, он как-то так, может быть, об этом расскажет более системно. Ну, в общем, кроме студсовета, кроме внеучебной деятельности. Скажите, пожалуйста, про учебу кто-нибудь, можешь что-нибудь рассказать? Что такое международный менеджмент? Пожалуйста, кто готов? Вот тут, да, я должен рассказывать, про это был, Ваня попросил, а, про международный менеджмент, а, про УП и все остальное. Скажем так, то есть у нас есть… Кирилл, извини, вот не все понимают, что такое УП. Да, управление человеческими ресурсами в международном бизнесе или управление персоналом. Это наша HR-программа. В общем, у нас есть общее направление – это международный бизнес, в котором максимально дают общее классное образование. Есть более, вот, скажем так, таргетированные. То есть это HR-менеджмент, вот то самое УП потом вот новое появляется, связано с рекламой, насколько я понимаю, и куча-куча всяких разных других, которые вот более направлены. Международный бизнес дает же скорее большое количество ключиков, то есть дает максимально широкую программу с классными предметами там, от нужных любому менеджеру продуктов, в общем, навыков по продуктовому и проектному менеджменту, до специфических предметов, таких как, не знаю, этика, психология бизнеса, организационное поведение, на которых учат очень интересным вещам, скажем, уникальным вещам, да. Получается, дают большое количество ключиков, какой ты возьмешь, какой тебе понравится, выбираешь ты сам туда дальше углубляешься и становишься классным специалистом, как-то так. Ну то есть, помимо программы Опять же, что хотел бы я отметить, большое количество ребят всегда у нас собрано в одном месте, классных ребят, умных. В общем, я бы так сказал, вот мой один знакомый говорит, что ВБДА учатся умные, богатые или умные и богатые сразу же. То есть здесь всего три категории людей. Да, хочется верить, что больше всего умных, которые становятся дальше богатыми. В общем, как-то так. Соответственно, нетворкинг бешеный. Очень классные люди вокруг тебя всегда находятся. Главное их просто узнать и найти улыбнуться, пожать им руку. Вот и Ваня. пришел. Вань, ну давай. Ай, э, коллеги, я прошу прощения за технические неполадки. Кирилл, спасибо большое, что выручил в столь трудную... Минуту. Если вдруг я сейчас как-то повторюсь с Кириллом, я прошу прощения. Но я слышал о том, что Кирилл говорил про нетворкинг. Я с ним совершенно солидарен в этом плане. Вот. Человеческий нетворкинг у нас гораздо лучше, чем технический нетворкинг, похоже так. Но это на самом деле это не Zoom программа, в которой мы сейчас находимся, она похожа на Zoom, но, видимо, она не выдерживает нашей энергетики, не выдерживает напора. И у меня поэтому может быть просьба. Вот кто не говорит, уйдите с экрана. Может быть, мы сеть перегружаем, поэтому Ванька виснет. Нет, не так, Ирина Ивановна? Мне кажется, у Вани просто интернет плохо работает. Да, скорее всего, из-за плохого Это его, у него что-то, да. Это что-то у него. Ну, хорошо, значит, он будет вот так вот, как фея ночи, врываться, значит, в, наш, в наши разговоры. И тогда, ну, ребята, кто, кто, кто чего еще хочет Я сказать? Я могу про УП поговорить. Расскажи, пожалуйста, Катенька, про УП. Да, хорошо. Меня попросили представить программу управления персоналом и рассказать то, что я бы хотела услышать, если бы сама вновь была абитуриентом. Мне кажется, что я бы хотела, чтобы рассказ, естественно, был прежде всего правдивым. Я сейчас перехожу на третий курс и поступала, честно скажу, вслепую, наугад. У меня была выигранная Олимпиада, которую мне нужно было куда-то применить. И я выбрала просто тот вуз, который был ближе всего к дому, и ту программу, которая просто соответствовала набору ЕГЭ, который я сдавала. Я это к тому, что никаких ожиданий, тем более завышенных, у меня от учебы здесь не было. И вот по итогам второго курса могу сказать, что, у меня сложилось определенное представление о программе, и, честно скажу, общаясь с ребятами из других институтов, из других программ, я точно не жалею, что пошла именно сюда, именно на управление персоналом. Первое, что хотелось бы отметить, это чрезвычайно широкий действительно уровень размах дисциплин, которые мы здесь изучаем и осваиваем, если вы чувствуете, что вы, возможно, пока не знаете, кем видите себя в будущем, то здесь вы, правда, сможете себя исследовать со всех сторон, свои возможности, выявить какие-то наклонности, потому что здесь мы берем и точные науки, ту же высшую математику, экономику, и сугубо гуманитарные науки, где придется мыслить, мыслить много, не шаблонно, даже культурология, философия, психология. Параллельно с этим нас плавно погружают в специфику самой деятельности управленца и менеджера, уже на первом курсе нас знакомят с основами менеджмента, а на втором мы уже упорно изучаем и трудовое право, и бухгалтерский учет, и финансовый анализ, и даже рекрутмент. Словом, очень практикоориентированные дисциплины, которые потом сказываются на поиске будущей работы. То есть у нас, допустим, к второму курсу уже некоторые работали в том же рекрутменте, я в том числе, и учеба этому очень поспособствовала. А далее хотелось бы сказать немного про то, что для меня было приятным сюрпризом то, что даже при полной отдаче, когда человек прям полностью погружен в учебу, все равно остается свободное время. Поэтому кто-то вот идет во внеучебную деятельность, кто-то параллельно берет какие-то дополнительные курсы, кто-то успевает еще работать. То есть программа, она гибкая, наполненная, но не перегруженная. А на управлении персоналом конкретно еще группа очень маленькая, у нас всего 20 человек, это меньше, чем школьный класс, и поэтому никто не становится частью толпы. Нет такого, что вас будут игнорировать или вас будет не видно. Конечно, для кого-то это скорее минус, но если вы, правда, получаете удовольствие от учебы, от самого процесса, то это, конечно, скорее плюс. Хотела коротко коснуться преподавателей. Исходя из того, что я поняла за два курса, Здесь со всеми однозначно можно договориться и найти общий язык, выстроить человеческие отношения. Катя, в этом... Извините, это двусмысленно очень звучит. Что значит, «со всеми можно договориться»? Это о чем вы? О том, что со всеми можно выстроить человеческие отношения. Нет предвзятости, нет субъективизма, которым часто отпугиваются студенты и которого часто боятся, когда идут в принципе в университеты. Здесь нет такого, что кто-то заинтересован в том, чтобы вас завалить. И это касается не только сессии, но и обычных занятий. Подавляющее большинство преподавателей из тех, что у нас были, это либо практикующие специалисты, которые состоялись уже в профессии, или это люди с научными степенями, или то и другое. Все получают удовольствие и от дисциплины, которую преподают, и они очень заинтересованы в том, чтобы получать обратную связь от, НАТО, от нас, от студентов. Поэтому Инициатива поощряется, творческий подход вдвойне поощряется. И вот, да, я так сказала, предвзятого отношения я конкретно вот никому не видела и не встречала. И для меня особенно, в принципе, ценно, что какие-то наши взгляды, позиции, ценности, они здесь никак не влияют на отношения преподавателей и даже среди одногруппников. Как-то мы все тут друг к другу подбираемся, что э, на курсе оказываются люди, которые могут принимать другую точку зрения. И, э, критически при этом мыслить. И преподаватели очень часто открыты к дискуссиям, э, осмысленным, и для нас это просто лишняя возможность перенять их опыт. Я специально сейчас не касаюсь языковой подготовки, об этом скажу чуть попозже отдельно, но кратко могу сказать, что на УП, конкретно управление персоналом, языка очень много. На первом курсе у нас половина всех учебных часов это английский, а на втором начинается еще второй иностранный язык по выбору. Поэтому вот несмотря на ситуацию в мире, у нас все равно продолжает обучение быть направлено на международный бизнес, что, конечно, не может нас не радовать и не давать нам надежду. Да, и напоследок хочу сказать, что меня очень порадовало, что наша программа, она не оторвана от реальности. Я говорю даже не о том, что это направлено на практику, а о том, что она актуальна. На таких дисциплинах, как вот Кирилл говорил, внешняя среда бизнеса, управление человеческими ресурсами, этика психология бизнеса, мы касаемся проблем, которые существуют не в вакууме, не в пробирке, не в далеком прошлом. Мы разбираемся в том, что составляет управление персоналом и бизнес именно сейчас, в данный конкретный момент, в нашем нестабильном, динамичном мире, где бизнес уже давно перестал быть просто бездушной машинкой, по зарабатыванию денег. И здесь никто не заставляет вас с первого дня становиться управленцем, вас планомерно знакомят и со специальностью, и обучают смежным областям, чтобы вы стали и универсальными специалистами в управлении, и не побоюсь этого слова многогранными, внутренне свободными и мыслящими личностями. Спасибо. Катя, обалдеть! И меня уб... Даже меня убедила. Ну, управление, все еще ручной набор, не забывайте, что вас еще так вот поцарапывают, да. потому Очень что собирает, управление да. человеческими ручками, ручками, да, потому что человеческие ресурсы, это вообще это нерв бизнеса. Спасибо, Катя, спасибо, прямо вы меня растрогали. Спасибо, спасибо. Я вас, я вас всегда верила, спасибо, Катенька. Да, yes. Хорошо, а про языки кто-то расскажет специально? Да, да. давайте, я расскажу про расскажет? Да, здравствуйте еще раз. Меня зовут Сазанова Юлия, я студентка уже четвёртого курса международного бизнеса. И, ну, давайте в первую очередь начнем с английского языка. Английский язык мы учим с первого курса, с самого начала, в маленьких группках, в принципе, до 10 человек на первом-втором курсе английский у нас разветвляется на таких два вектора. Это обычный английский и бизнес английский, где мы уже более углубленно изучаем лексику. Группы формируются в самом начале летом, перед началом учебного года. И, в принципе, когда абитуриенты приходят подавать заявление, они как бы также проходят такое небольшое собеседование с одним из преподавателей английского языка. И потом уже распределяются в зависимости от их уровня. В конце второго курса все студенты в обязательном порядке сдают экзамен IELTS. И третий, четвертый курс мы учим только бизнес английский. И также для программы международного менеджмента, если я не ошибаюсь, третий, четвертый курс мы можем выбрать обучение либо на русском, либо полностью уже на английском языках, на английском языке. К концу, в принципе, обучения всего всех четырех лет у всех студентов уже примерно один уровень владения английским языком. Что же касается второго иностранного языка? Со второго курса наш институт предоставляет возможность как для управления персоналом, так и для международного бизнеса возможность выбрать уже второй иностранный язык. На выбор предоставляются такие языки, как французский, немецкий, испанский и итальянский. Обучение также проходит в маленьких группах, в принципе, до 10 человек. Обучение чисто с нуля, с самого начала, с алфавита, два раза в неделю подготовка сильная и же там после ну в моем случае как получилось что после первого года уже чуть-чуть слышишь понимаешь пишешь и говоришь конкретно в моем случае я выбрала испанский язык и в принципе ни разу не пожалела и с большим удовольствием учу все преподаватели как английского так и вторых иностранных языков я считаю что прям настоящие профессионалы и всегда, правда, стараются подходить к построению образовательного процесса с таким энтузиазмом, проводятся различные кейс-игры между группами, хакатоны, которые у нас проводились в течение этого года, тематические презентации. И ну, на своем примере я могу сказать, что я чувствую, как и английский у меня намного улучшился. Я поднялась с Pre-Intermediate до Up-Intermediate, и уже за два года испанского, ну я прям рада, поэтому я считаю, что для меня второй язык уже не является чем-то таким страшным, а наоборот с большим интересом я учу и думаю, что даже после окончания вуза я все равно буду продолжать его дальше учить. ну вот как-то так. спасибо, спасибо. расскажите, пожалуйста, подробно про, про двойной диплом. расскажу, кто расскажет. я расскажу или кто-то расскажет? Я расскажу. Хорошо. Мы программы «Двойной диплом» начинали с самого начала. То есть вот уже, считайте, 29 лет такая, та, такие программы у нас есть. Сначала это была одна школа, потом две школы, потом вот их уже много таких школ. Значит, смысл этой программы заключается в том, что два года вы учитесь у нас, потом уезжаете, ну, раньше, по крайней мере, так было, уезжаете на полтора-два года, Последнее время больше на полтора года в другую страну, где учитесь по той программе, у нас программы с нашими вузовыми партнерами валидированы. Они засчитывают опять, поскольку, значит, у нас есть репутация на, на, так сказать, на мировом уровне, Наша, нашу программу они засчитывают, наши отметки они засчитывают. Мы засчитываем их. И на выходе человек получает два диплома. Хотя, должна сказать так, что в последнее время это, может быть, менее популярная форма. Более популярная форма – это обменные программы. Когда студенты уезжают на один семестр, в общем, в этом случае им не приходится платить дополнительно за учебу, потому что смысл обменной программы. А к нам приезжают ребята оттуда. По а крайней мере, это было вот то, так сказать, последнего времени. Собственно, поэтому у нас третий, четвертый курс на английском языке, с тем, чтобы мы могли принимать иностранцев. И иностранцы, в общем-то, с удовольствием отпускают, отпускали своих детей. И вот сегодня, между прочим, очень такая любопытная ситуация, что молодежи интересна вот геополитика геополитикой, а мы получаем письма от студентов из наших дружественных университетов-партнеров о том, что они хотят с нами, хотят и, при, и приехать хотят, понимаете. Готовы брать какие-то вещи онлайн, но и готовы, им интересно, потому что Россия это место, где сейчас очень много чего происходит, понимаете. Россия реально сейчас страна абсолютно уникальных возможностей, понимаете. Это многих интересует. Вот по программе «Двойной диплом» я вам сказала, Значит, что будет дальше, мы, мы сейчас работаем еще, так сказать, над поиском, над поиском, не, не поиском, они, в общем-то, как бы все есть. Но просто все эти отношения, они требуют определенного оформления, требуют определенного, определенной институализации там договора, координации программы и так далее. И поэтому, ну, собственно, для абитуриентов нынешних это, в общем-то, не страшно, потому что вам еще два года жить до двойного диплома, я думаю, что через за два года мы устаканимся. То есть определимся с этим вопросом, и будут понятны новые адреса, новые явки, новые места дислокации, новые студенты, которые приедут к нам тоже по обмену. Ответила на ваш вопрос по двойному диплому? Значит, на самом деле, надо заходить к нам на сайт и смотреть. Я, вы знаете, я не перечислю, всех университетов, с которыми у нас есть обменные программы и двойные дипломы. То есть я не помню этого наизусть, потому что их уже очень много. Понимаете, у нас специальный департамент занимается международными связями. Департамент в рамках института нашего. Если ответила, то хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Подача заявлений. Наталья Дорова, как будет проходить в этом году подача заявлений? В двух форматах я знаю. Можно и онлайн, можно и офлайн. Ну, да, онлайн, офлайн можно приехать лично, можно подать через систему суперсервис, и можно онлайн, пожалуйста. Все, все примерно осталось в том же формате. Вообще-то, не... знаете, вообще знаете, мы бы хотели вас видеть вживую, если можно. Вот те, кто москвичи или близко от Москвы живут, или просто проездом будут здесь, приходите, потому что мы готовимся вас встречать определенным образом. Мы Студенты, волонтеры, уже им интересно будет пообщаться с нашими будущими абитуриентами. Ну и нам интересно на вас посмотреть будет тоже. Поэтому, если есть возможность, лучше приходите вживую. Если не охота, уж совсем не охота идти, то можно так, как Наталья Эдуардовна сказала. Наталья Эдуардовна замдекан, позвольте представить. И Ирина Ивановна Ершова, тоже замдекан. Вот мои коллеги, мои надежные спутницы, опоры. Вот. У нас Ваня не прорезался там, нет? Ваня нас онлайн координирует. Ваня да. нас координирует онлайн. Прорезался, но я могу очень легко вырезаться обратно, потому что связь очень нестабильная. Ну, Вань, готов что-нибудь сказать? Скажи. Это да. Ваня... Время пришло. Я, с вашего позволения, без камеры, чтобы трафик не съедался. Хорошо. Итак, ребят, попытка номер три. Я закончил на том моменте, что у нас существует огромная комьюнити. Как же оно проявляется? На своем примере я скажу, что когда я на втором курсе устраивался на работу и когда мимолетом мельком упомянул слово Ибда и то, что я на нем, то, что я имею причастность к этому институту и получаю там образование, вы бы видели глаза моего работодателя. Он сразу понял, условно говоря, что специалист я качественный, и при этом с, с сильным эмоциональным интеллектом потому что правда студенты да он колоссально отличается от всех других даже в институте ран хикс потому что люди которые сюда поступают они имеют определенные жизненные ценности и позиции и цели что самое главное что формирует то самое единое комьюнити которое позволяет человеку расти затем для, для более качественного развития студента, студенческий совет предлагает вам, э, наши дорогие будущие абитуриенты, несколько не, э, неформальных э, треков образования. Просто приведу пример. В октябре вы можете поучаствовать в проекте «Медиабум», где обзаведетесь основными, основными навыками диджитал-среды. Программирование в фигме, монтаж видео роликов и тому подобное, введение смм. Зачем это все? Ведь когда мы выходим из института, мы выходим, естественно, с колоссальным уровнем знаний, с сильными навыками. Но помимо этого, есть такой термин, как сопровождение. И мы, естественно, не должны забывать про него. Также, если, опять же, возвращаясь к комьюнити, когда мы выходим из института, Работодатель, естественно, смотрит на такой момент, как вовлечение в общественную среду и во внеучебную деятельность. Потому что это очень явно показывает, активен ли человек, заинтересован ли вообще в своем развитии, и будет ли это впоследствии в будущем качественный работник. Могу со всей гордостью, ответственностью заявить, то, что студенческий совет ЭБДА является лучшим в академии ранхикс и является лидером на, на всероссийском мире арене. Ну, впоследствии, естественно, будем лидерами и на мировой. до этого совсем немного осталось. В связи с чем мы предлагаем студентам, ну, не побоюсь того слова, уникальные возможности к реализации его потенциала, такие как софт-скиллов, хард-скиллов, а что самое главное, self скиллов что в будущем очень будет нам всем полезно. Так, Вань, перевезите, пожалуйста, извините, пожалуйста, перевезите. Не все, может быть, понимают, что такое софт-скилл. Хард скиллы – это то, чем мы обучаемся в, uh, в моменте на протяжении нашей жизни. Вот как я говорил про медиабум – это программирование, дизайн и тому подобное. Селф скиллы – это больше то, с чем мы рождаемся и, так скажем, что мы несем массы, как мы можем себя позиционировать. Это навык твоей речи, умение выступать и всецело коммуницировать с обществом. Вот, надеюсь, я ответил. Ну да, способность выстраивать отношения с другими людьми. Да. Тот эмоциональный интеллект, которым вы гордитесь. Извините, что я перебила, продолжайте, пожалуйста. Именно. Именно. Ну, я просто боюсь очень затронуть моменты, которые затронули мои коллеги, поэтому на этом я закончу. Если будут какие-то вопросы, я с радостью дополню, раскрою более детально данный момент. А можно я задам вопрос вам? Да, конечно. Вот как вы съездили в Солнечный? Великолепный вопрос. Что ж, помимо того, что студенческий совет и внеучебная жизнь – это э, жизнь в академии во внеучебное время – на этих выходных мы организовали для активистов ИБРА выезд в ЗОГ Солнечный. Это база отдыха, филиал РАНХИКС. На данном выезде мы, не побоюсь этого слова, объединились, начали дышать едиными мозгами и, собственно говоря, хорошо провели время и, науч и получили новые навыки. Ну а что это было такое? Ребят, Немного по структуре пройдусь. Каждый год мы отбираем новый студенческий совет, новый созыв. И в этом году впервые за историю Академии студенческий совет отбирался данным путем. выездом. Это был двухдневный интенсив, где команды разрабатывали проекты, которые будут вас радовать в следующем году. А также получили неформальное образование, о, том, о котором я говорил ранее. Понятно. Особенно впечатляет то, что вы стали дышать одними мозгами. Да, именно так. Один общество. Да. Ну чего, Андрюш, вы скажете, что это Или визонька? Я хоть тебя, да? Я попозже пока, я попозже. Мне про мозги понравилось тоже просто. Мне тоже очень понравилось. Это прям надо в этом мэмом должно стать. Дышим одними мозгами. Хорошо. Хорошо не жабрами. Рис, ну что скажешь? Я хочу немножечко про обменные программы рассказать. Расскажи. Добрый день всем, кто нас слушает, смотрит и так далее. Меня зовут Лиза Кириленко. Я студентка третьего курса программы международный менеджмент. И на данный момент я нахожусь на обменной программе в Швейцарии, в небольшом городе Ольтен, в немецкой части данной чудесной страны. Я приехала сюда обучаться на полгода, на один семестр. Это не двойной диплом, это просто обменная программа. В которой, во время которой я на протяжении вот всего этого полугода проживала за границей в гордом одиночестве без родителей одна, училась здесь в местном вузе на английском языке. Изучала культуру данной страны, посещала различные мероприятия, которые устраивал местный университет и так далее. Но сначала по порядку. Как уже говорила Ирина Владимировна, наш университет, наш институт предоставляет большой выбор обменных программ, на которые каждый год отправляется очень большое количество студентов. В этом году мои друзья ездили во Францию, в Испанию, множество европейских стран. И что было очень большим плюсом, в связи с сложившейся ситуацией, мы остались на обменной программе. У нас получилось доучиться. Вот я все еще здесь учусь, так как в Швейцарии более поздний семестр. Вот. И мы, скажем так, полностью прошли этот этап обучения. Когда я поступала на ИБДа... Лиза, убью. Вы да. В ИБДа, простите, я полгода не была дома. Я могу ошибаться. Когда я поступала в ИБДа, для меня одним из ключевых преимуществ было большое количество вариантов обменных программ, так как мне было интересно получить кусочек международного образования в своем российском образовании, скажем так. Вот. Что я могу сказать по поводу именно моей обменной программы? Все обучение происходило, разумеется, на английском языке. Я изучала пять предметов, которые пересекались с моими предметами, которые я должна была изучать дома в ИБДА. И благодаря местному деканату, благодаря местному, в принципе, процессу обучения, я смогла немножко с другой стороны посмотреть на некоторые аспекты образования, которые нам дают в России, на те же самые модели менеджмента, не менеджмента, преподавания, которые для меня здесь открылись иначе, за что я безумно благодарна данной возможности. И, безусловно, благодаря обменной программе я изучила страну очень хорошо и стала более близка к швейцарской культуре, местный студенческий совет организовывал огромное количество мероприятий для студентов-обменников. Мы посещали фабрики, музеи, ездили в походы и так далее. И также я познакомилась с огромным количеством обменных студентов, которые приехали из других стран, со всех континентов, с Латинской Америки, Азии, Европы и так далее. Поэтому обменные программы очень интересная и, я бы сказала, крутая возможность для студентов. Вот, если какие-то вопросы по поводу обменных программ будут, я с удовольствием на них отвечу из того, что я знаю из своего опыта. Задам такой вопрос вам, я задам угу. А если сравнить нашу систему, эту систему? А, она выше, совершенно... Глубже, глубже? А, я бы сказала, что глубже у нас... Тут, если у нас дается больше знаний, то тут больше, в... наверное, прозвучит немножко неправильно в развлекательном формате происходит обучение. То есть здесь больше групповой работы, мы больше работаем самостоятельно, безусловно, преподавателям дают материал, но у нас больше было групповой работы, у нас больше было каких-то таких развлекательных моментов в плане просмотров видеороликов и так далее. У нас более глубоко, но здесь это в другом формате преподается, скажем так. Понятно. Но в любом случае это расширение кругозора, это как раз вот способность видеть, так сказать, болото не со своей кочки, а по крайней мере с высокой горы, да, обозревать весь ландшафт. Да, Хорошо, конечно. Спасибо, Лис. А не соскучились по дому? Соскучилась, вот через две недели полечу уже. Сейчас экзамены здесь да, и полечу. Уж давайте ждем вас с нетерпением. Спасибо. Кто еще из наших? Ну, Андрюши Жерманенко, ты остался по-моему. Да, дней. я ждал своих учений. Очереди свои. Всем здравствуйте, меня зовут Андрей, я являюсь студентом уже, наверное, четвертого курса. Наверное, не точно, да? Нет, но я все сдал. Я... Там вот Наталья Эдуардовна знает лучше, <соценно> точно или нет. Ну, еще приказа не было, так что но, пока поэтому... студент третьего курса. Поэтому, да, пока третьего курса. Говорит Наталья Эдуардовна. Сегодня я расскажу про спорт в БДА, в частности, про одну новоиспеченную студенческую структуру. Это спортивная ассоциации и БДА. Основной целью создания и существования спортивной ассоциации является развитие и популяризация спорта среди студентов нашего прекрасного института. И одним из ключевых направлений развития, собственно, Достижение этой цели является создание сборных команд. В грядущем году у нас их планируется семь по футболу, волейболу, баскетболу, киберспорту, шахматам и борьбе. И, возможно, будет плавание еще. Вот, да. Сборные, вообще что из себя представляет сборные? Это команды спортивные в которых, которые выступают и представляют институт на внешне и внутриакадемических соревнованиях. Это прекрасная возможность совмещать спорт и учебу, поскольку тренировки почти во всех сборных проводятся, будут проводиться регулярно, и также... Это прекрасная возможность, конечно, закрывать любимую дисциплину всех студентов физическую культуру и спорт, потому что, будучи частью сборных, это засчитывается как занятие по физкультуре. А также стоит отметить, что не только какие-то люди с суперпрофессиональным бэкграундом спортивным могут попадать в сборные, если как бы, у вас есть желание и какой-то небольшой хотя бы любительский опыт в спорте, вы вполне можете себя попробовать на отборе. И по своему опыту хочу сказать, что тут главное желание и ваша собственная мотивация. Даже если вы там в начале года не попадете в сборную, куда вы хотели, вполне можете попасть позже через доп. наборы. Помимо сборных у нас спорт ассоциация организует различные проекты, такие как, допустим, танцевальные мастер-классы для начинающих, а также полноценные горнолыжные выезды. В этом году планируются проекты, связанные с бегом и туризмом. Они абсолютно открыты для всех. Любой желающий может в них поучаствовать и там на новогодних каникулах или хорошо провести время в компании друзей, остальных студентов ВБДА, а опять же, обменяться какими-то знаниями э, и опытом на этих выездах. Э, и, конечно, с этого года мы также э, налаживаем такую программу, э, которая будет помогать с физической культурой, потому что, как я уже сказал, эта дисциплина является... Э, становится проблемой для многих студентов, потому что у кого-то нет возможности или как-то неудобно по каким-то причинам посещать занятия каждую неделю. И по договоренности с нашей замечательной кафедрой физической культуры любой студенты БДА за просто участие в спортивных каких-то мероприятиях, соревнованиях, где виды спорта, где у нас нет сборных, допустим, у нас есть в академии соревнования пару или даже есть подсуйфа за участие в этих соревнованиях. И мероприятиях можно получать баллы по физкультуре в течение всего года и таким образом наработать на очень хорошую даже оценку без каких-то регулярных занятий. Вот такой приятный бонус, мне кажется. Спасибо. А по борьбе у нас есть, чтобы обмениваться не только навыками, но и это? По борьбе есть сборная, да. У нас прекрасная будет функционировать в этом году, надеюсь, для всех желающих. Да. и я... вот так, и там вот так, и как хотите, Ирина Владимировна, там есть прекрасный тренер, которому, как скажи он так и будет все. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Значит, господа, вот я думаю так, что наша, у нас на самом деле такой рабочий день открытых дверей, потому что в наши такие традиционные открытые двери мы еще приглашаем наших выпускников и тоже всегда с интересом слушаем вообще, чего они достигли в жизни, сами порой не знаю. Вот этого до встречи с ними, вот он в онлайне или в офлайне Я, с вашего позволения, скажу лишь следующее, что да, языки, это как часть нашей международности, спасибо, я упустил этот момент. Какие экзамены мы сдаем? На менеджмент. Профильная математика, русский, английский. На управление человеческими ресурсами. Профильная математика, Русский, английский, обществознание, На рекламу и связь с общественностью. Русский, английский, обществознание. Пожалуйста, какие есть вопросы? А я была бы страшно признательна вообще нашим гостям, чтобы кто-нибудь вышел на экран, говорит, мы посмотрели бы на вас. Кто же с нами? Кто же сегодня с нами? Мы, мы, перед, мы вам открыты, мы все показались. Кто-нибудь может задать вопрос устно? Хорошо. Письменно остались вопросы какие-то к нам? Какие есть к нам вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте, у меня есть к вам вопрос. Покажи. Ой. Так, Это на, я. Настя, вот. очень приятно. Здравствуйте, Настенька. Да, здравствуйте. У меня есть вопрос. Да. А, насчет того, что я смотрела предыдущие дни открытых дверей, и было сказано, то, что будет возможность обучения на первом втором курсе будет единое, а затем уже будет разделение по направлениям. И то есть можно будет перевестись. Это все сохраняется или это будет видоизменено? Я просто не услышала этот нюанс. Сохраняется. Хорошо, спасибо большое. Было очень приятно послушать интересно. Спасибо, спасибо вам за смелость, за то, что не побоялись. Гюльчатая, открой личико. Открыли читай личико. Спасибо большое, Настя. Еще будут такие смелые товарищи? Вопросы, господа, вопросы, ваши вопросы. Но если вопросов больше нет, тогда я скажу всем большое человеческое спасибо. Пожелаю нашим абитуриентам сделать правильный выбор. И очень надеюсь, что лучшие из вас будут в наших мощных, сильных рядах. И мы будем с вами, что мы делаем? Дышать одними мозгами. Дышать одним воздухом, думать, ну, мозгами, конечно, каждый будет думать своими. Вань, не обижайтесь, пожалуйста, что я, но мне очень понравилось. Это очень такое вот было экспрессивное выражение, замечательное. Мы вот так иногда будем в пулуарах употреблять. Вот, ребят, спасибо студентам, которые, несмотря на сессии. Сессия закончилась, Кирилл, закончилась сессия у вас, нет? У нас уже, да. У экзамен был ваш, да. Ну как, у нас О, тут... Могу, сути... да? да, еще информатика осталась, но это так, по мелочи. Это мелочи. Ну хорошо, что это мелочи. У нас мелочей, у нас нет. Не забывайте. Вот. Ну ладно, ребят, всем тогда большое спасибо. Ждем вас. Ждем вас офлайн, дорогие абитуриенты. Лиза, ждем вашего возвращения. Придите, обнимемся, наконец-то. Кирилл, мы с вами будем взаимодействовать. Угу. Катюр Журавлева, спасибо за вашу абсолютно вдохновенный спич. Иван Орловов, Иван Михайлович, спасибо вам за ваше мужество и за ваше упорство в борьбе с непокорной техникой. Юлечка, спасибо за языки. Андрюша, спасибо за спорт. Я никого не забыл. Наталья Дорновна, спасибо за ответ. Ирина Ивановна, спасибо за, ваш, за ваши эпистолярные, так сказать, экзорсисы. Все, господа, welcome to ABS. Всем пока. До свидания. До свидания. Спасибо, тяжело спасибо. ли учиться? Нужно спросить у студентов. Кто остался? Спасибо. Ответьте, пожалуйста. В чате вопрос. Тяжело ли учиться? Я думаю, что если человек с самого начала привык учиться, что он в школе учился и никогда не просиживал штаны, извините за такое сравнение, то учиться будет нормально. Не могу сказать, что это сложно или это очень легко. Нет. Тут... Uh, Учеба занимает время, силы, ресурсы, все, что только можно, uh, но при этом при всем, при правильном распределении своего времени uh, остается время на личную жизнь, на какие-то хобби свои, и у многих ребят остается время на работу и силы, поэтому я не могу сказать, что это тяжело, но я не могу сказать, что это легко. Потому что всему нужно уделять время, всему нужно ко всему нужно подходить максимально серьезно. Просто зависит от того, какую цель вы преследуете в институте. Вот, вот так ну, вот. Я бы хотела добавить, Ольге Владимировой, да, что у нас очень напряженное расписание и очень насыщенный учебный план. В этом смысле учиться тяжело. Мы учимся шесть дней в неделю. Практически первый курс с девяти и редко когда до двух, а чаще всего до половины четвертого. Да, да. Да. То есть вот это сложно, потому что к 9 каждый день и готовиться нужно. Вот здесь нужно быть, конечно, хорошо мотивированным, здоровым, желательно жить недалеко. Ну, на самом деле у нас есть и менеджмент, который позволяет... С самого начала, так сказать, ввести себя в какие-то временные рамки, управлять собственным временем. Но главное, что если все делать с удовольствием, то работа превращается в радость. И учеба превращается в радость. И надеюсь, что эту радость мы вам... А, не мы вам дадим. Мало дать, надо взять. Надеюсь, что вы эту радость возьмете. Ту радость, которую мы вам дадим. Вот. А мы создадим условия, чтобы вы брали эту радость. Вот как-то так. И на этой доброй ноте. Ну, последние вопросики. Давайте, давайте, давайте. Сейчас отключимся, будете жалеть. Ну, ладно. Тогда еще раз всем спасибо. Всем спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. А, Данил. Русская. Я хотел Я хотел еще спросить, а приемка когда начинает работу? Прием документов начинается 20 июня. И подавать, если на договор, вы можете до 18 августа. Если бюджет, то там в начале августа уже приказы. 20 а. июня. Ну, вы, я думаю, вы в этом году заканчиваете школу. Да. Ну, соответственно, вы не раньше 5 июля получите, наверное, результаты по английскому или какой у вас последний экзамен. Да, английский. Да вот. И 8 сразу... а, числа, что ли, устная часть появится. 30 уж. Как Очень только приятно. появится, вы можете формировать уже заявление. Можете приехать, можете в онлайне, но лучше приехать. Не так... получается, при поступлении по Олимпиаде нужно сразу согласие принести? Можно. Ну, на... наверное, не сразу, но да, и вы просто не будете зачислены, если не будет вашего согласия, не будет оригинала. Я Там бы подстраховалась. Если вы согласны, то лучше согласиться да. раньше. Ну, абсолютно согласен. Вот, Олимпиада что... по какому? А, английский, естественно. А, вы можете, да, выбирать. Да, воспользоваться. Наташа, там еще какой-то был вопрос от Анни. От, Спасибо. От Анни, Анни Гаврюшиной. Так, диплом средней образовательной школы. Расшифруйте, пожалуйста. Ну, скажите словами, Анечка. Не, вы, вы спрашиваете дипло... А, всероссийская олимпиада школьников. Ох, как сложно, там такие трудности и тонкости. Я вот просто еще раз я писала, здесь вам более компетентно ответит центральная приемная комиссия. Они, да, здесь э, ни один из деканатов, ни одна из приемных подкомиссий э, не сможет вам компетентно, ну, не расшифровать, и а разъяснить, как лучше поступить. Поэтому лучше, конечно, все вопросы, там очень доброжелательная у нас команда работает, все расскажет, все на все вопросы ответит. И там, на самом деле, есть список всех этих олимпиад. Конечно, я, да. Да, и мы даже сами этого не знаем в полном объеме. Так, Что касается бюджет? рекламы сообщественности, то в этом году бюджета, к сожалению, не будет. Это первый год набора, на первый год набора... Бюджет не предполагается. Так что... И я вот э, тоже там писала про баллы ЕГЭ. Я почему-то написала только про э, бюджет, э, э, имея в виду менеджмент. Но на менеджменте из 15 человек... Э, э, э, бюджетников. Да, ну бюджетников, да, конкурсного набора, у нас 13 человек заняли олимпиадники. И только два человека набрали баллы, ну, 279, и они поступили на места. А то, что касается управления персоналом, только, только олимпиадники занимают, ну, вот уже так. какой год, да, только Бюджетные олимпиадники. Места. Отвечаю на вопросы. Значит, цена 623 тысячи в год рублей, оплата по семестрам. Что касается дискуссий по поводу баллонской системы. Ну, во-первых, это пока дискуссии. Болонская система в полной мере у нас, в общем-то, никогда и не работала, потому что оставались вузы со специалитетом, где учились и 5, и половиной, и 6 лет. И я думаю, что Болонская система на самом деле... Может быть, в измененном виде она, безусловно, сохранится, потому что баллонская система обеспечивает мобильность студентов, а у нас на государственном уровне есть, так сказать, государственный заказ на увеличение количества иностранных студентов, потому что обучение у нас иностранцев – это, так сказать, та самая мягкая сила, которая России влияет на формирует свой собственный имидж на мировой арене и влияет на умы во всем мире. И поэтому никуда мы от этой баллонской системы, в конечном счете, не денемся. Мы в видоизмененном возможном виде, может быть, что-то будет по-другому называться, но, но суть останется. Евелина, не переживайте. Ответила на ваш вопрос? больше ответили. Угу. Что перевести с платного э, на бюджетное? Да, бывают такие случаи, значит, бывает так, что э, мы отчисляем студентов с бюджетного места, потому что это место оказывается занято не по праву. Это бывает с олимпиадниками, которые вот один раз, так сказать, спели свою песню на олимпиаде поступили на бюджет, а оказывается, значит, учиться, особенно по такому широкому, так сказать, спектру дисциплин, у них не получается. И поэтому такие вещи редко, но происходят. Условия самые простые. Претендентом на освободившееся бюджетное место является студент этого направления, который демонстрирует максимально хорошие результаты, наилучшие результаты. То есть иногда речь идет о половине о десяток балла, вот так. Вот, обычно думают. за четыре года обучения, ну, 1-2 человека hmm. переходит на, на бюджетные места. Ирина, я не поняла ваш вопрос, в каком в одном городе поступить? Можно перевестись, конечно, на общих основаниях, можно переводиться. И это неважно, не важно, в РАНХИКС или филиале, или нет. Можно поступить, пер, да. Перевод пер, возможен. Но, возможно, в том случае, если. В другом городе это не страшно, да. Но если, если, если не так сильно разница в программе учебной. Да, и перевод возможен, начиная со второго семестра только. На да, первый но... семестр можно только поступать через приемную комиссию. Начиная со второго, возможен перевод. На четвертый курс невозможен. На третий не бывает практически. А то некоторые хитренькие думают, что получились за дешево где-нибудь три года, а потом получили наш престижный диплом. Так, ну, то чего, ребята, еще будут вопросы? Ну, да, Нет, вот, вот есть вопросы у нас есть сайт, вот этот, fmbda.ru, там есть раздел про скидки, где все расписано ну, прям по пунктам. Ну, да, в двух словах могу сказать, что по результатам э, второго семестра Выстраивается рейтинг, подсчитывается рейтинг, и если вы соблюли условия, у вас средний балл не менее 85, у нас пост, идет по, по стуболь, оценивание по шкале. Если вы набрали не менее 85, если вы попали в 15% в рейтинговом списке от коммерческого набора, и если... У вас за в сессии не было баллов ниже 70, это значит тройка, неважно, это зачет или это экзамен. Как правило, это бывает, ну, в зависимости от набора, это может быть 10 человек, это может быть 15 человек. Вот первые в рейтинговом списке получают скидку от 40 до 70 процентов в зависимости по баллам. Вся эта информация висит на сайте fmbda.ru в том числе. Итак, каждый семестр отчитывается, каждый студент отчитывается по каждому семестру и, соответственно, получает скидку на следующий. То вот есть есть возможность существенно, так сказать, облегчить бюджет вашей семьи. Не Юля, Юля не даст соврать, она тоже участница этих, да, ну, в этих списках на скидку. Отлично, и... слышно. И довольно сложно, да. Довольно сложно получить скидку, но все, все возможно. Но возможно. Как правило, 15 человек с курса скидку получают. Так, еще, вот, ребятки, разговаривали, с нас уже совсем мало остается. Юль, вы уж пока не, не, не покидаете нас, а вдруг какие допустим? Я до конца будут? сижу. Хорошо. У, у меня вопрос. У меня вопрос. Здравствуйте. Это Эвелина, я вам уже писала. Да. Если я хочу, если я уже учу испанский второй год у меня в школе он есть как язык, у меня есть фатистати оценка, я могу как-то придя уже в университет прийти на более углубленную группу или составить какой-нибудь ИУП мне именно по испанскому? Я и, можно, ли этот да, можно я отвечу на этот вопрос. Во-первых, в этом случае я вам рекомендовала взять третий язык и начинать его с нуля. В виде исключения, ну просто имеет смысл. В виде исключения, скажем, вот бывали такие случаи, хотя редко. Все-таки следует этому совету брать третий язык. Вас можно подключить к какой-то группе старшего курса, но это скучно. Евгения, ответила на ваш вопрос. Да, все, спасибо. Притум а можно еще не... раз перечислить, какие языки у вас есть? Французский, немецкий, итальянский, испанский. Спасибо, поняла. Здоровья. здоровье. Еще вопросы? Тот народ разговаривался, когда нас мало осталось, да? Катюш, вы тоже с нами, да? До последнего. Да, я решила посидеть, послушать, вдруг что-то будет, где можно будет опытом поделиться. Просто по поводу языка я тоже хотел сказать, что я учила до этого немецкий два года, и когда пришла, я тоже надеялась, что будет какая-то группа с другим уровнем, но все начинают учить и все равно с нуля. И uh, я не стала брать третий язык, и uh, так получается, что я работаю сама в своем темпе, и, в принципе, потом просто преподавателям можно договориться и можно делать какие-то проекты, которые вам понравятся, на любую тематику, которые вам нужны, где вы можете демонстрировать ваш продвинутый уровень языка и uh, не сидеть со всеми, не uh, учить то, что вы уже знаете с нуля. Такая практика есть. В моем случае это было, что я в школе учила два года испанский язык. Когда пришла в институт, на втором курсе тоже выбрала испанский язык, потому что захотела его продолжить. И получилось так, что за первый год обучения мы прошли больше, чем мы прошли в школе за два года. То есть первый год обучения испанскому в институте я выучила. В принципе, программа была намного обширнее и больше, чем... Uh, у меня была в школе за два года ну, школьной программы. Вот у меня вот так вот это было. Наташа, какой там пробал-то спрашивать, чего? Uh, ну, здесь спрашивают просто, абстрактно. Здесь же зависит от конкурса на конкретный текущий год. Я, мы сейчас не можем пред, предугадать, какой будет бал. Мы можем закрыться олимпиадниками, а можем закрыться на 280, на 290. Ну, не знаю. Я не могу сказать. В прошлом году был 279. В прошлом году никто не знает. Да, только да. олимпиадники. Поэтому это абстрактный какой-то вопрос. Можно ответить, не писать про вот, отличие МО от mm -hmm. нашего факультета? Писать уже тяжело. Факультет международных отношений – это тоже хороший факультет. Типа, да, Там реализуется программа по международным отношениям и зарубежному регионоведению. Программа с ориентацией на китайский язык. Вот Отличаются они скорее вот чем – у них большая гуманитарная подготовка, да, такая вот дипломатия, ну, в общем, все прочее. У нас бизнес. Они, между прочим, этим очень хорошо так скажем, пользуются, потому что у них есть, у нас есть такая возможность брать одну дисциплину другого направления в семестр. И вот бизнес-дисциплины с нашей программы очень-очень востребованы на программах факультета международных отношений. У нас, кстати, в ту сторону такого обмена нет. Наши не, не хотят менять наши дисциплины на дисциплины международных отношений. А вот с той стороны такой обмен существует. Ну, Интересно да? Интерес, выше, чем у нас. Интересно, да, да, да. И, Есть и целую основные. группу иногда возможно даже сформировать. Вот. Пожалуй, вот так. Языковая подготовка тоже высокая. Язык да, второй да. с первого курса, по-моему. Правильно? Нет, второй язык. У них с, могу... с первого курса. Да. Они 4 года изучают. У них больше, безусловно, гуманитарных предметов, обязательных по направлению международные отношения, поэтому это немножко такая другая жизнь. У нас больше... круто. <с> Круче. <с> ну, у да. нас бизнес, да. У нас больше математики, больше таких предметов, довольно-таки сложных, может быть, в освоении, но... У нас финансы, у нас экономика есть. Понимаете, мы, мы готовим людей к реальному бизнесу, понимаете, и мы готовим на вырост наших выпускников, они на самом деле получается так, что выпускники управления персоналом работают в финансах, выпускники международного бизнеса работают в HR, они получают достаточное количество инструментов профессиональных и Плюс сформированная гибкость, понимаете, плюс базисное бизнес-образование, которое позволяет им реализовываться в самых разных, так сказать, сферах, функционалах и отраслях. Вот я говорю, что мы в этот раз без наших выпускников, а они рассказывают свои истории профессиональные, всякий раз поражают, как они, какие зигзаги, так сказать, у них в жизни бывают. Очень часто они начинают работать в корпоративном мире, набираются опыта, а потом открывают свои дела, так на кошках потренируются, а потом... Идут в предпринимательство. Причем предпринимательство занимается не только на территории России, но и за рубежом. В том числе в экзотических странах. Занимаются, открывают свои дела и помогают родине оттуда. Вот так. Ну, теперь уже все или еще будут вопросы? Я хотел задать еще один вопрос. Данил, вы, да? Да. Угу. Вы в начале данного мероприятия упомянули, что... У вас есть еще и обменная программа, в том числе и с арабскими эмиратами. А планируется ли какая-нибудь, не знаю, языковая программа именно каких-нибудь языков? Вы знаете, вот мы думаем об этом на самом деле, что может быть добавить еще и арабского языка немножко. Пока вот на сегодняшний момент в готовом виде обменных программ с арабами нету. С арабским миром пока нету, но как, если вы к нам поступаете и два года у нас, у нас два года в запасе для того, чтобы, так сказать, такие программы сформировать. Сейчас об этом говорить пока рано, но мы в этом направлении думаем, не просто думаем, а работаем уже. Вот наш ректор, директор наш Сергей Павлович, вот уже модерировал какую-то конференцию в Дубае в, в, в арабских эмиратах и мы же, так сказать, сотрудничаем с бизнес-школами, там обучение на английском. Это мировая практика, что в бизнес-образование идет для обменных программ, особенно на английском языке. Деваться некуда. Английский ⁇ это язык международного делового общения. Из этого мы никуда не выпрыгнем. А вот то, что, может быть, мы добавим к нам, к нам арабский язык в качестве второго. Уж китайский в качестве второго изучать бессмысленно потому что китайский должен быть первым языком, чтобы не только сяо, а еще пару слов знать, по крайней мере. Вот. А с арабским, возможно, будем рассматривать. Э, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, чего? Ну, про стажировки я отвечала, там есть ответ выше. У нас, если вы имеете в виду практики, да, то... Есть разные возможности. Студенты могут найти себе место для практики самостоятельно. Есть в Академии центр карьеры, где много вакансий договоров уже заключенных с крупными организациями, ну, там, не знаю, центр международной торговли, например. Там у нас несколько человек проходили практику. Есть у нас достаточно много, бывает каждый год, вакансий от наших многочисленных любимых выпускников, которые как бы знают, кого они получат на эту летнюю стажировку. И вот Ирина Владимировна, как правило, получает таких запросов ну, достаточно много. Вот, и самое интересное, и что мы можем могу... их удовлетворить, да. потому что... Да. В общем-то, понимаете, как мы как-то ориентируем наших студентов на то, чтобы они искали практику сами, потому что они должны уметь себя продавать, в хорошем смысле этого слова. И это один из, так сказать, толков бизнеса, уметь прода продавать. И себя в том числе. И, в общем-то, наши ребята находятся. Тем более, что сейчас вот рынок этих стажировок очень сильно развит. Другое дело, что я вот сегодня рада, что у нас сегодня очередная партия четверокурсников защищала диплом. И вот присутствовала на этой защите значит, наша выпускница замечательная, Женя Усанова, которая и ее коллеги дали задание, значит, каких-то хороших ребят себе подыскать. Вот так она завербовала одного мальчика, который хорошо себя проявил. Он был счастлив. <клёх> Он не ожидал. Она его просто вот говорит, на работу пошли. Он говорит, пошли. И Диана Арбенина тоже. И Диана, да, да, да. И вот Рустам Дадаев. Так, ну чего, все? Я понимаю, что вы не хотите с нами расставаться. Мы, в общем-то, тоже, хотя мы вас не видим. Нет, не всех видим. Я поняла, что в Велина не работает камера. Так, ну тогда что? Тогда еще раз всем большое спасибо. Юлечка, Катенька, Наташенька, Ирочка, Ирочка, я. Все, всем спасибо. До свидания. Заканчиваем. Да, Ирина Владимировна, ну, в любом случае, ведь сейчас начинается приемная кампания, я думаю, если остались вопросы, вы звоните по телефону, пишите, все контакты на сайте указаны. Мы да. как раз-таки вот сейчас вступаем вот в эту пору. До Приходите, августа. будем вам рады, будем пообщаемся, побеседуем, пособеседуем. Да. Ну, все, спасибо всем, всего доброго. Всего доброго. Спасибо. До спасибо вам огромное. Да, это было интересно. Интересно. Спасибо вам, спасибо.